Всем привет! Это уже третья часть моей истории о моем гастрите. А в этом ролике я расскажу, какие рекомендации мне дали мои гастроэнтерологи с таким диагнозом, как прочитаю, прочитаю. Ага, катаральный рефлюкс эзофагит тип А, недостаточность кардинального жома, ой, кардиального, поверхностный гастрит и катаральный дуадонит. Итак, начнем с рекомендаций, которые никак не касаются питания. Это абсолютно другие рекомендации, которые связаны немножко с другим. Первая рекомендация – это спать с поднятым головным концом кровати не менее чем на 15 сантиметров. То есть без подушки вам спать категорически запрещено. Прикладывайтесь если вы просто отдохнуть или ложитесь спать. Всегда голова должна быть. Чуть-чуть выше, чем тело. И вот эта часть желательно тоже, чтобы была приподня. Если вы спросите, для чего это, то это для того, чтобы у вас не было такого, что вот с утра просыпаетесь и такие, как у меня болит горло. Блин, я походу простыл. Нет, я не простыл. Если у вас проблемы с ЖКТ, у вас есть такие диагнозы, как у меня, например. Это просто кислота доходит уже до горла, и горло начинает побаливать. И также с пищеводом связано, чтобы пищевод не повреждался лишний раз. Второе. Снизить вес при ожирении. У кого лишний вес имеется, давайте все, нужно начинать за собой следить. Далее. Не есть перед сном часа за три. Вот мне в среднем хватает не кушать за три часа до сна. За это время мой организм успевает переварить всю пищу и начинает уже даже голодать немножко. И в этот момент я уже все, я уже засыпаю, мне уже не нужна лишняя энергия, мне уже желудочку моему тоже пора успокаиваться, засыпать. Вот этого мне хватает. Если у вас чуть дольше переваривает, Возьмите 4 часа до сна. Если очень быстро, ну край 2 часа, но это лучше 3. Не лежать после еды примерно 1 час. То есть вы не должны с такими симптомами накушаться, а потом взять и такие, ой, я наелся, дай-ка я прилягу, полежу. Нет, вообще никак, даже с приподнятым концом. Не прилечь. Никак не прилечь. Нельзя. Вы можете просто покушали. Пошли походили по дому, что-то сделали, можете сесть, никто не запрещает садиться, но ложиться как минимум час не нужно. Далее, избегать тесной одежды и тугих поясов. Логично, чтобы не было внутри брюшного давления. Я, например, сейчас очень хорошенько так похудела на этих всех рекомендациях, особенно связанных с едой. Ремень у меня немножко такой расслаблен, то есть у меня джинсы мало того начали слетать, так я еще и вот ремешочек свой немножко вот делаю так, чтобы он мне прям не давил, а... Ну, слегка оно поддерживает, джинсы не спадут, но и ремень не давит на живот. Далее, очень важный момент, избегать глубоких наклонов. То есть, длительного пребывания в согнутом положении поза огородника. Ну, то есть, вы понимаете, что нельзя покушать, а потом пойти и начать там знаю, вы такие думаете, ну угу, мне нельзя там э, после еды ложиться, я могу сидеть либо ходить что-то по дому делать, а потом начинаете ходить делать что-то по дому и начинаете наклоняться, делать глубокие наклоны. То есть можно присесть и что-то взять. Вот у меня проблема такая, я покушаю, думаю все, мне нельзя ложиться один час, я не хочу сидеть, я пойду погуляю. А потом, чтобы мне обуться, я начинаю наклоняться, там что-то завязывать свои шнурочки, нет. Присели спокойненько, не нужно тянуться туда, пускай здесь все будет в порядке. Вы потихонечку обулись, встали, пошли, прогулялись. Что хотите делать, но этих рекомендаций вам придется придерживаться при таких диагнозах. Запрещено поднятие руками тяжестей больше 8. Тере, 10 килограмм И вообще нельзя тягать тяжести, вот пока вы лечитесь Возможно, там у кого-то даже и вообще нельзя будет никогда Далее Запрещено моя боль Я так это любила Пока что мне запрещено ну и вам тоже запрещено качать пресс и перенапрягать мышцы брюшного пресса Ну то есть перенапрягать мышцы брюшного пресса вы сами почувствуете когда у вас что-то перенапрягается но пресс если вы молодая красивая девушка или молодой красивый парень который любит заходить э, любит ходить в спортзал, заниматься или заниматься домашними тренировками пресс нельзя Такая наша участь, с таким диагнозами мы должны следить более более усердно, более внимательно. Также, естественно, курить нельзя, потому что курение значительно снижает тонус НПС. И последняя рекомендация, которая не связана с едой, которая у меня есть, это избегать приема ряда лекарств, таких как седативных, снотворных, транквилизаторов, антагонистов К, теофилины и холинолитиков. Что бы это ни значило. Так как эти лекарства снижают давление НПС или замедляют перистальтику пищевода. Рекомендации, связанные именно с едой и полностью план меню, что мы можем кушать на завтрак, обед и ужин, какие делать перекусы и что мы можем употреблять из напитков в следующем видео, ребят. Опять выпуск здоровый получается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, пишите какие-то советы тоже. Давайте общаться.